Мне еще не верится. Мы снова влюбимся в нового человечка. Так. Дыши. Я сосчитаю до трех. Раз, два, три. Дыши. М -м -м. Я больше не могу лгать своей семье. В ту же секунду, как ты скажешь своей жене, что умираешь, возможность сделать это исчезнет. Хочешь с ним поздороваться? Теперь он знает все. Даже то, что ты хранишь глубоко в подсознании. Можешь ей рассказать, а можешь закончить работу с нами, и твоя семья продолжит жить своей жизнью. Что происходит, Кан? Я не знаю, что будет правильно. Будь -будь. Мне казалось, у меня есть еще время. У тебя есть возможность. Я не закончил, я не дал согласия. Ты умираешь. Я будто снова влюбляюсь в нее, как в первый раз. Мне не нравится. А мне нравится? Мне говорят, что я не я. Потому что так и есть. Ты — это не я! Я люблю тебя, Кэмерон Тернер.